Всем привет дорогие друзья, с вами Рэнди Влад и сегодня у нас будет потрясающее видео на тему Для чего тебе нужен эспандер, мне кажется у каждого мужчины или же у мальчика есть дома такая штука А если у тебя ее еще нет, то обязательно ее приобрети а сегодня мы с вами поговорим для чего тебе она нужна, что эта штука качает И какие преимущества ты получишь, если будешь качать ее каждый день Поехали! Первое, в чем изверяется качество эспандера, это количество килограмм в нем. Бывают резиновые спандеры и эспандеры с металлическими кистями. У меня лично вот такой вот эспандер, если честно, я не помню насколько он килограмм, или 40 или 50, но что-то в этом районе его очень сильно тяжело сжимать. Я когда его только приобрел мог сжимать его 4 раза вот так вот а сейчас я уже прокачал свою кисть хват и теперь я могу его сжимать ну до 15 раз. Точно так же вы когда придете в магазин, вы должны взять такой спандер, который можете сжимать на 3-4 раза и тогда когда вы спрогрессируете до 15 раз То у вас все будет отлично Вы прокачаете свою кисть А теперь давайте поговорим Для чего нам нужен эспандер Что он собственно качает Итак, предположим, что вы уже сходили в магазин Приобрели эспандер, который можете еле-еле Кое-как сжимать Отлично! Это значит, что вы просто красавчики И теперь давайте поговорим, что будет Если вы каждый день его будете качать А также мы поговорим, какую программу тренировок Лучше выставить для тренировки Наших как вы думаете чего? Нет, друзья, не кистей, эспандером мы тренируем хват. То бишь, о чем я говорю? Если мы будем делать эспандер каждый день, то в первое, то что вы заметите, это то, что когда вы будете сжимать руку своим друзьям, они будут говорить, ой, ай, больно, что это такое. Да, это первая фишка, то что у вас будет крепкое рукопожатие. Но, а если в профессиональном спорте, то что у вас увеличивается? Какая сила? Правильно, у вас увеличивается хват. Когда вы будете, к примеру, качать спандер, вы никогда больше не будете падать с турника, вы никогда больше не будете распускать свои руки, ну а также, если вы профессиональные спортсмены, делаете становую тягу больше 100 кг, то... Это 100% штука, которую вам нужно себе приобрести, потому что эспандер качает хват. Эспандер качает хват и если, к примеру, без эспандера вы будете поднимать 105 килограмм, то вероятнее всего штанга просто выскользнет из вас ваших рук. Да, возможно спиной вы можете потянуть 105 килограмм, но ваш хват он просто ее отпустит. И качав эспандер вы просто сделаете себе такой стальной хват и будете всем говорить, что у вас нереально сильный, прокачанный стальной хват. Не просто стальной хват по словам, а настоящий стальной хват который у всех мужиков блин уже должен быть развит как и у тебя поэтому друг эспандер нужен для того чтобы просто прокачать себе стальной хват стальное рукопожатие и быть крутым мужиком ну что друг вот такой вот у нас сегодня с вами полезный коротенький видос я надеюсь что тебе он понравился что ты поставишь лайк подпишешься на мой канал также не забывай подписываться на мой инстаграм с вами был уж влад всем добра и всем пока